Всем привет, приветствую вас на своем канале. Продолжаем проектирование бутылки и в этом видео я покажу как SolidWorks добавит логотип на цилиндрическую поверхность. Вот таким вот образом он должен выглядеть. Логотип выдавлен на поверхности и имеет небольшой барельеф. Итак, для того чтобы нам построить логотип необходимо сначала создать поверхность. Поверхность, точнее плоскость, можно создать несколькими способами. Но нужно выбрать первый способ, самый простой. Можно выбрать плоскость справа, щелкнуть на справочную геометрию, выбрать параметр плоскость и задать расстояние. Я задам расстояние в 136 мм. После чего переставлю плоскость на другую сторону и щелкаю ОК. Вот у нас появилась новая плоскость. В автокаде я подготовил логотип для вставки в деталь SolidWorks. Здесь габаритные размеры. Пересечение двух диагоналей показывает центр логотипа. Для того, чтобы вставить контур из автокада из формата DWG в деталь SolidWorks, необходимо выбрать... Поверхность или плоскость, на которую будет вставляться данный логотип. Перейти в меню «Вставка» DXF-DWG. Выбрать соответствующий файл. Выбрать двухмерный эскиз. Выбрать единицы измерения, миллиметры, необходимые слои или все слои можно выбрать. Определить точку вставки, либо использовать уже поставленную точку вставки, ту, которая есть в файле DWG. И щелкнуть готово. Так, логотип у нас вставился весь. Выходим из эскиза. И сохраняем результат. Вы могли заметить, что в файле DVG логотип у нас был отражен по вертикали, то есть зеркальное отражение. И он как бы мы смотрим на него с обратной стороны. А здесь он уже вставлен той стороной, которая нам нужна. Но это очень легко объяснить, так как у, плоскости, у поверхности есть правая и левая сторона. И вот если поверхность если плоскость имеет вот такой вот красный цвет, и шрифт тоже имеет красный цвет, то это значит левая сторона. Если мы поворачиваем, то... Надпись и ограничивающий прямоугольник становится зеленым это значит правая сторона. Вот поэтому мы как бы вставляем на правую сторону, потому что мы сделали эквидистанту от, поверх... от плоскости справа. Но на самом деле нам нужна обратная левая сторона, и поэтому логотип у нас здесь получился вот таким вот образом. После того, как мы сохранили результат, необходимо обратно войти в редактирование эскиза убрать лишние примитивы и немного спустить логотип вниз. Для этого нужно выделить все элементы, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню переместить объекты. После чего здесь выбрать расстояние, на которое необходимо переместить, и ось по которой необходимо переместить выделенные примитивы. Ну, допустим выберу ось Y и перемещу на минус 50 мм. Можно еще на 10 мм переместить. Да, думаю, вот так вот будет достаточно. После чего выходим из эскиза. И здесь мы видим, что нам необходимо удалить лишние линии, иначе э, наши контура просто не выдавится. Так, удаляем все лишние линии. Эти две точки мы сливаем в одну. А эти все лишние примитивы мы удаляем. Итак, После чего у нас остались только чистые, замкнутые линии. И теперь есть два способа переноса этого эскиза на цилиндрическую поверхность. Первый способ я о нем уже говорил в, одних, в одном из своих прошлых видеоуроков. уроков. Это с помощью команды «Перенос». Но она, к сожалению, не всегда работает, потому что, потому что логотип. И поэтому здесь я использовал команду «вытянутый вырез». Выбираем инструмент вытянутый вырез, выбираем эскиз. Все контура э, в нашем эскизе замкнуты и он уже строит такой вот фантомный вырез. Но нам необходимо поменять некоторые параметры. Выберем э, на расстояние от поверхности и выберем поверхность. После чего здесь э, выберем расстояние, ну скажем, в 1 мм. Щелкнем ОК. Итак, на нашей цилиндрической поверхности появился вот такой вот замечательный логотип. Но для того, чтобы он стал более родоподобным, нам необходимо перенести его вверх по дереву построения вместе с плоскостью. Переносим плоскость сначала. И затем переносим наш вытянутый вырез. Вырез перенесен, модель перестроена. И вот у нас поменялся вот такого вида, до такой эквидистанты из внутренней поверхности бутылки. Вот таким вот нехитрым способом вы можете добавлять логотипы на цилиндрические поверхности. В частности, вот практически реальное изделие, бутылка для кулера. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. В следующем видео... Я попытаюсь добиться более реалистичной конструкции этой бутылки. И увеличить внутренний объем до заявленных 19 литров. Всем спасибо. До новых встреч.